Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Это будет совсем короткое включение, скорее как анонс. Пока я делал предыдущий выпуск, я внезапно увидел вот это. Мне кажется, это что-то историческое, ведь ничего подобного раньше не было. Сегодня, ребята, случится история, и я абсолютно не уверен, какие последствия она будет иметь. Будет ли рынок из-за этого падать или расти? Но одно я знаю точно, движение сегодня будет резким и неожиданным сразу же во время этого события. Именно поэтому я снимаю это видео, даже несмотря на то, что оно супер короткое. Я должен тебя предупредить об этом. Итак, сегодня в среду Министерство юстиции США анонсирует масштабные принудительные действия по отношению к криптовалюте. Причем действия эти будут иметь международный характер. Ты просто задумайся на секунду, США готовит масштабное международное заявление про криптовалюту, касаемо каких-то своих международных принудительных действий в отношении криптовалюты. Разве это случается ежедневно? Я не припомню ни одного такого случая. Министерство проведет пресс-конференцию в полдень по восточному времени сегодня. Пресс-конференцию возглавит заместитель генерального прокурора Лиза Монако. А в числе других докладчиков войдут помощник генерального прокурора Кеннет Полит-младший из отдела уголовных дел Министерства юстиции США. Уголовных дел. Адвокат Бреон Пис из восточного округа Нью-Йорка, заместитель заместителя директора ФБР, Брайан Тернер и заместитель секретаря Министерства финансов Уолли Адеема. К сожалению, нет вообще никаких сведений, о каких именно действиях идет речь. И о них мы узнаем непосредственно на конференции. Но я должен был тебя предупредить. Сегодня, возможно, огромная волатильность на биткоине во время этой конференции. Сама формулировка темы конференции этому способствует. США предпримет крупные принудительные действия по отношению к биткоину и криптовалюте на международной арене. Без понятия, что именно они собираются сказать, но звучит это событие настораживающее. Особенно если посмотреть на список его участников из ФБР и отдела уголовных дел Министерства юстиции. Кроме этого, США делают такое заявление в своей истории впервые. Кроме Министерства юстиции, заявление также сделает и Министерство финансов США. Что ж, ожидаем пресс-конференцию, я буду на связи и все важные события буду освещать в Телеграм-канале. Конечно же, по итогам конференции я сниму видеоролик.